Доброго времени суток, дамы и господа. Сразу прошу прощения за то, что так долго не было видосиков. Сначала было убийство Ршагет в мифике, плотное освоение и все такое, а затем написание диплома. Диплом сдал, все хорошо, все замечательно. Теперь можно полностью заняться игровым процессом, и можно полностью изучить то, что вообще в игре происходит. Потому что только сегодня я глянул все абсолютные изменения, которые идут в 10 10.1, и хочу поделиться с вами этими главными изменениями, хочу описать их, и я думаю, многим это будет целом интересно. Первое изменение, которое нас ждет в обновлении 10.1, это межфракционные гильдии. Это преподносят как лютый геймчейнджер, то, что после этого мы сможем контактировать лучше, и вообще функционал, вся социальность, она в игре повысится. Ну окей, хорошо, посмотрим, что из этого будет. Конечно же, в какой-то момент нам захочется докачать наших твинков, заняться там, быть может, как-то профессиями, может, с кем-то поконнектиться, или вообще, да, вы, например, в игру... Недавно вернулись, появится апгрейд фамильных вещичек до 70 уровня за 5000 голды или 7500 голды, да, в зависимости от того, какой это слот. Вкладка наследства, любую вещичку можно будет апнуть, ну и также за разную там фестивальную валюту, конечно же. Следующее изменение, связанное с драконами, я их три штучки выписал. Это новые способности при полетах на драконах, довольно-таки эффектные, которые позволят нам генерировать энергию, и наши полеты на драконах реально улучшатся. Также будет добавлен новый дракон под названием извилистый змеи змея-дракон». Как-то так на текущий момент его локализация. Посмотрим, что будет в итоге, да, в самом 10.1, как он будет называться. Красивый и интересный дракон, который по данным игры был найден еще... Летом 2022 года Но вводят его вот только в 10.1 Также, вероятно, будет еще один облик для дракона Падающий из рейда То есть на текущий момент Это облик падающий из Рашагет, В виде Рашагет. Что-то будет еще в 10.1 С кого? Как? За что будет даваться? Ну, посмотрим Само собой, раз начали говорить о рейде То в рейде появится уникальный лут Куда же без этого Если мы, например, на текущий момент откроем вкладку рейды, хранилище воплощений, то мы увидим, у нас имеется разный редкий лут. Компания Blizzard не уходит от этого, и в новом рейде, в 10.1, будут уникальные, классовые, редкие тринкеты с рейда. Также какой-то уникальный плащ, уникальный тринкет и посох с ловкостью. Посмотрим, насколько эти предметы будут реально сильны. Конечно, помимо рейдового одевания, у нас имеются еще и профессии. На текущий момент в профессии требуется искорка, требуется изначальный хаос, очень сильно реворкают профессии. Что-то добавляют, что-то убирают, но я думаю, это уже тема, конечно, отдельного видосика. В целом просто изменяют крафтовую систему, связанную с искрами и хаосом. Конечно, помимо. Крафтов, помимо рейдов, мы просто апгрейдим, да, свои вещицы, которые, например, вылутываем с миф плюсов Там, по-моему, доблесть убирают И вообще полностью реворкают систему апгрейдов вещей Вводят что-то кучу-кучу левелов Это нужно детально рассматривать Не в рамках этого видосика Ну и в заключение скажу то, что Идеальным таким хорошим изменением является полное изменение аффиксов миф плюсов в обновлении 10.1 Убирают, как я правильно понял, сезонные модификаторы, как-то будут реворкать аффиксы, которые идут, начиная с седьмого ключа, по типу вот вулканический, мучительный, взрывоопасный, сотрясающий Посмотрим, что реально сделают с игрой, очень интересно, очень много разных нововведений, скоро там будут тестами в плюсов и, быть может, уже то, что хотят близы реализовать 10.1, это будет реализовано на ПТРе, на тесте миф-плюсов. Само собой, также стоит понимать то, что 10.1 это новый сезон, это новый сезон как в ПВП, так и в ПВЕ, это новый рейд. Дата выхода Имеется небольшая спекуляция, да и я еще давно об этом говорил, то что это либо май, либо июль. Blizzard не дурная компания, у них там величайшие умы сидят, а они прекрасно понимают то, что многие захотят Diablo четвертую поиграть, а выходит она в июне. И наслаивать даты друг над другом им как бы не очень-то хочется, но само собой. Разные темы еще будут обговорены в следующих видосиках, если вы хотите услышать о чем-то более подробно, если вы хотите какую-то свою тему предложить или вам есть что сказать, дайте знать в комментариях, учту абсолютно все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!